Всем приветик Гусята! Сегодня будет критика. И критика будет на начинающих гачеров, Т.К до крупных каналов мне еще далековато. Итак, первая жертва критики будет у нас через Сверлс. А начинать будем с оформления, естественно. Шапки канала нету. И меня это не устраивает, так что советую автору сделать шапку. Вот шаблон, ссылка на него в описании. А тут и потому, как ее сделать на канал можно найти на Ютубе. Аватарка есть, но советую сделать типа обработки или чего-нибудь еще красивого и эстетичного. Теперь описание канала, а оно вообще никакое, там просто рандомный текст и все. В принципе, можно было там хотя бы какую-нибудь информацию добавить, например о том, что на канале у тебя будет. КРЧ, просто посмотри описание какого-нибудь популярного гачера. То же самое тоже можно сделать, в принципе. А теперь видосы, я оценю несколько видосов, и первое видео я оценю, это ее туториал по иллюзии тряски пекчи. Итак, сначала идет музычка, но потом она исчезает, а дальше видео без музыки. Это огромный минус, поскольку можно было бы добавить какую-нибудь другую музыку. Если что, потом я сделаю плейлист с фоновыми музычками, чтобы потом мы не смотрели видео сначала с музыкой, а затем без нее. Сам туториал можно сделать в других прогах, поскольку сама эта туториал проверяла на доступность. Плюс за рабочий тутор, можно было бы ускорить сам тутор, также текст можно было сделать в центре экрана, и чуть больше. За что тоже минус, превью видоса скучная, можно было бы например заказать превью у кого-нибудь за деньги, или сделать хотя бы что-нибудь более красивое, вот пример превьюшки. КСТ, приветствия отсутствуют, можно было бы и это добавить, ну типа. Всем приветик ребята! И сегодня будет туториал, как сделать иллюзии кески на телефоне, погнали. Ну, типа того, описание видео отсутствует, и это минус, ставлю 5 из 10 баллов. Поскольку описание видео отсутствует, текст маленький и находится сверху, также сначала музыка идет, а затем музыка заканчивается. И еще, нету приветствия. Превью видоса скучное. Тут аж сам медленный. Идет аж 3 минуты и 20 секунд. А так сам Тутор рабочий и в принципе сам по себе нормальный. Идем дальше, следующее видео у нас будет 4 идеи для ОС, итак, посмотрим что там. Критикую по тому же видео, что я прокритиковала ранее, музычка тут уже на все видео, уже радует да и тем более приятная. Сами идеи ОС немного не очень, но мне нравятся только наряды, а вот глаза и тому подобное, кроме нарядов опять же, не очень то выглядит. Оформление видоса классное, однако текст полностью не влез, и это маленький минус, но все-таки это минус. Превью видоса норм, но это уже слишком простая превьюха, и вот опять пример превьюшки. Надеюсь, что ты поняла, как примерно сделать превью. Приветствие также отсутствует. Опять та же ошибка. Ну почему. Ранее я уже показывала пример приветствия. Так что добавляю хотя бы приветствием, вместо интро КСТ. Прощание тоже отсутствует. Как и в прошлом видео. Хех забыла про это, но отсутствие приветствия и прощания это одна и та же ошибка. Наверное, описание видео есть, но оно короткое. Можно было бы добавить короткий код в описании. Ну, типа того, главное не забудь, пожалуйста, это сделать. Хорошо, итак, ставлю 6 из 10 баллов, уже что-то нормальное. Отняла 0,5 целую и десятую от 10 и из-за моделек персонажей, они выглядят не очень можно было бы сделать просто белого манекена, также опять отняла 0,5 от 10 и из-за текста в начале, который не влез полностью, из-за чего не особо было понятно, что там написано было, также превью не очень, но отняла уже 1 балл, приветствия и прощания отсутствуют, из-за чего я отняла еще один балл, описание слишком короткое, а коды в описании видео отсутствуют, а так, меня все устраивает. Видео получилось само по себе классным, хотя и с минусами, автор явно постаралась. И последнее видео у нас будет вот это видео, там пацан сказал А ты знала, что та девушка тупая? И брюнетка билайк. лайк like. Нет, докажи А потом пацан здоровается с блондинкой, и она почему-то смеется и падает. Затем садится и падает в другую сторону как Агата хрена. Я аж сама не поняла как блондинка, когда села, упала в другую сторону, но она, видимо, Фибор, Лол, давайте уже прокритикуем этот шадивор, Алгия но можно было бы сделать смех мальчика товара, звучало бы лучше, мне кажется, а так, автор сделал оригинальную идею, в принципе. И это классно что автор не сделал типичный смех чокнутого. Само меми выглядит нормально, однако сюжет непонятный. превьюшки нету, и это плохо, можно было бы хоть что-то сделать. Описание видео отсутствует, и в одном из предыдущих видео я говорила, что это мне не нравится в YouTube роликах, поэтому это минус однозначно. Ставлю 7 из 10 баллов. Ого, сама не ожидала, что будет 7 баллов. Отняла я 0,5 от 10 и из-за того, что смех не очень, и опять отняла столько же из-за сюжета, Отняла 1 балл за то, что превью видоса отсутствует, и столько же из-за отсутствия описания. В принципе, видео оригинальное и классное. Сам канал оцениваю на 7,5 из 10, шапки канала нету. Также описание канала почти никакое, однако там хотя бы есть что-то, так что отняла еще нот целую и пять десятую. Также отняла столько же из-за того, что монтаж не очень. Однако все остальное нормально смотрится, так что канал для новичка очень даже хорошо выглядит и содержится. В принципе, ну. Дальше у нас канал Мини Крепи. Давайте ей этот канал оценим. Оформление, шапка есть? Но она не очень, опять же, шаблон для шапки в описании, можете пользоваться, также слишком просто выглядит. Аватарка норм, но тоже простая, и мы еще ОС оценим. А вот ОС выглядит как вешалка, да и тем более слишком много кислотных цветов и зеленого цвета. Давай я тебе немного помогу. Вот пример ОС для тебя, но ты можешь добавить что-нибудь или убрать. Только не добавляй слишком много кислотных цветов и одного и того же цвета в ось. И кстати, от того, что ты отмазалась, что, мол, для начинающего гачера эта ось нормальная, ты никак не исправишь ее. То есть, ось не очень, без обид, хорошо? Опять же, код примера ось я оставила тебе в описании. А теперь описание канала, там тоже какой-то рандомный текст. И это тоже не очень, пример описания канала можно опять же, посмотреть у других каких-либо популярных гачеров. И теперь, видосы. И я оценю только короткие, поскольку... <звук> и первое видео у нас про SCP 30 и сам ОС автора. Лол, это просто бессмысленный ролик. Ну, для меня аудио взятое из богатырей, ну окей, больше я об аудио сказать не могу, однако бот то фига не озвучивает этот текст, содержание хорошее, но опять же, ОС выглядит не очень, а тут еще какой-то SCP-30, не очень понятно, превью нету, и это минус, а описание, как оно само и гласит, ушло на Кудыкину гору, а ведь можно было бы объяснить, кто или что этот SCP-30 и также с чем его едят, а еще почему он живет с ней. Ставлю видео 5 из 10 баллов, и отняла 1 балл из-за непонятного сюжета, также еще минус 1 из-за отсутствия превью, и минус 2 балла из-за отсутствия описания, поскольку там можно было бы добавить инфу об этом SCP-30 и также о сюжете видео, а так видео норм, дать фой бот опять не озвучивает этот текст. Ну а теперь, второе видео, и это меми. аудио КЛАСС мне нравится даже очень, оформление видоса не очень, да и тем более, вот так вот не умирают, текст можно было бы сделать примерно вот таким, короче говоря, оформление видоса, опять же, отстойное, без обид, не хотела оскорбить автора. А вот ради бонуса скажу, что название этого видео не то, на самом деле это меми называется вот так, Ого, Кевис да. снова отсутствует. Но почему, а? Ну да ладно, идем к описанию. А описание это короткий бессмысленный текст. Можно было бы оригинал меми упомянуть, а также ссылку на оригинальную песню и аудио. Ставлю опять 5 из 10 баллов. Минус 1 из-за некрасивого содержания. И еще минус за неправильной смерти. Осуждаю. Отняла 0,5 из-за неправильного названия меми также минус 1,5 из-за отсутствия превью, не ну реально, конкретно достало отсутствие превью видоса. Описание видео это бессмысленный текст. Само меми мне кажется, нормально смотрится. И теперь последнее видео это у нас тоже меме, и это робокетти меме, аудио но если бы это было бы нормальным меме, то есть без вот этого, ну я надеюсь. Что вы поняли меня, или нет? Ну да ладно, оформление меми отстой, хоть и автор флипа не умеет рисовать, все равно не очень, и опять без обид. Огда, превью. ау, ты где? <музыка> Описание видео это опять бессмысленный текст. Можно опять как с предыдущим меми сделать то же самое с описанием. Теперь оценка. Ставлю 4 балла из 10 баллов. Минус ноль целую и пять десятую из-за аудио, минус два целую и пять десятую из-за оформления видео, минус 2 балла из-за отсутствия преви уже третий раз и отнимаю еще один балл из-за описания, мне не очень, без обид автору, окей, а теперь итоги канала. Ставлю 4 балла из 10 баллов, извини конечно, но это критика, что тут поделаешь. А так минус один балл из-за шапки, отняла еще ноль целую и пять десятую из-за аватарки, минус один целую и пять десятую из-за уз. В принципе, я бы поставила один балл, если бы ты не написала вот этот коммент. Сори, конечно, но отмазываться местами неправильно. Минус один балл за описание канала и минус 2 балла из-за роликов. Они не очень, канал сам по себе нормальный, но не очень качественный, поэтому я поставила 4 балла. Слава богу, что не 3 или меньше. Ну, на этом один серия критики завершается. Спасибо вам за то, что стали жертвами насилые от критики, и все мандосики гусята. Также надевайте маски, когда находитесь на улице и носите с собой антисептик. Не болейте коронавирусом.